У некоторых людей порой хочется спросить, вам ампутацию души не делали? Как, защищаясь от скорбей и печали окружающего мира, не превратиться в бездушного сухаря? Как научиться, сдерживая эмоции, эффективно помогать тем, кто в нас нуждается? Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью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 близкие понятия и, действительно, одно из них отражает, на мой взгляд, очень позитивное свойство человека, а другое – очень негативное. Сдержанность – это Умение контролировать собственные эмоции, собственные высказывания, собственные мысли даже, и уж тем более поступки. Это самоконтроль. На мой взгляд, это очень важное качество, и чуть позже, может быть, мы обсудим, насколько оно воспевается Библией. Когда говорят, что человек бездушный, имеют в виду, что он не сочувствует, он нечеловечный, он не имеет сострадания. И это, конечно, прямо антибиблейская позиция, если она у кого-то есть, но... Они близки, потому что, когда мы, например, пытаемся сдерживать свои эмоции, то, тренируясь в этом, мы легко можем, можем перейти эту грань и, и оказаться бесчувственным, бессострадательным, э, и это будет просто уже э, ну, просто грех, ибо Библия призывает к тому, чтобы быть сострадательным и, и сочувствовать. В вопросах сострадания. Нужно ли быть сдержанным? Или же сдержанность это все-таки понятие, которое касается чего-то отрицательного. Спор между между рацио и между рациональным взглядом на жизнь и эмоциональным взглядом на жизнь классический фильм знаменитая ирония судьбы или с легким паром там вот два героя они как раз представляют два соперничающих между собой героя представляют собой человек живущий сердцем и человек живущий умом Вверх одерживает человек живущий сердцем воспевается как раз несдержанность это давняя проблема, давний, давний спор и давний сюжет многих фильмов и, и, и книг. И, книг да. и тут, конечно же, масса аспектов, и, и давайте попробуем их обсудить. Беда, когда эмоции одерживают верх, над, над нашим рассудком э, э, и над нашим поведением. И, и если человек вводим лишь эмоциями, то это может привести к таким э, довольно ужасным последствиям. Потому что если человек вводим э, чувством любви, э, то это одно дело, а если он вводим чувством ненависти, то это совсем другое. А если он вводим чувством любви, то в чем тут опасность? Та самая страсть, о которой так много написано, любовная страсть, я имею в виду, она порой не имеет ничего общего с истинной любовью, о которой говорит Библия. Вот эта страсть, порыв, Слиться, несмотря ни на какие э, обстоятельства, с объектом любви, страсть, которая, э, которая рушит, а не созидает. Ну, например, люди из-за влечения друг друга рушат свои семьи, бросают детей. И когда человек вот так безрассудно бросается э, в погоне за объектом так называемой, я бы сказал, любви, то, то это, это печально, и это как раз то место, когда нужно вспомнить о сдержанности. Управление эмоциями собственными – это прекрасная штука, потому что подавление эмоций и управление – это разные вещи. Чем отличается подавление от контроля? Подавление эмоций может привести не только к бездуши, но и к депрессии, и, и вообще к, к увяданию э, человеческой личности. Эмоции – это подарок от Бога нам, и они прекрасны. Но беда, когда э, лошади несутся в скач неуправляемо. С другой стороны, если они не будут двигаться, эти наши эмоции, то мы не сможем жить. И вот это вот такой баланс, он, он заключается в слове управления эмоциями. Вот сдержанность ⁇ это часть контроля? Безусловно. И более того, э, вот... Можно посмотреть на сдержанность как на черту характера. Можно слышать от собеседника, ну, я такой родился, да у меня такой характер, не сдержанный». Так вот, я хочу сказать таковым людям, что на самом деле сдержанность можно воспитать в себе, научиться контролировать свои эмоции. Ну, к примеру, я, например, по натуре человек вспыльчивый. И, и это, безусловно, то, что, с чем я хотел бы расстаться. И я на протяжении многих лет борюсь с этой своей чертой. Не уверен, что сильно успешно, но, но, но все-таки прогресс даже мне заметен, и, надеюсь, и окружающим меня людям. Это есть, если хотите, постепенное приобретение позитивной привычки. Да, прежде чем сказать «вздохни, подумай», прежде чем что-то сделать «тем более». Верующего человека Библию учит тому, что, ну, например, да не зайдет солнце при гневе вашем. Человек глупый высказывает свою гневливость, а мудрый сдерживает свой гнев. Долготерпеливый, долготерпеливый как образ сдержанного человека, лучше, чем завоеватель города. Самовоспитание. По-моему, это прекрасная штука, и я бы даже призвал всех всех наших зрителей к тому, чтобы научиться управлять собой. Всегда ли нужно сдерживать положительные эмоции? Я думаю, да. Потому что порой сила эмоций, особенно у людей, расположенных к эмоциональности, она может испугать окружающих людей. Даже самое, например, счастье. Да? Что-то приключилось такое, что счастье вас переполняет. Если вы начнете рыдать от счастья в этот момент, то вы испугаете собственного ребенка. Если вас охватила большая радость, и вы не можете сдержать крики и вопли от радости, то вы тоже разбудите соседей, например, и так далее. То есть любая крайность, даже в позитивных эмоциях, она опасна, и лучше научиться управлять этим. Но... Очень важно испытывать эти эмоции, потому что именно это дает вкус жизни. Именно это приводит к тому, что называется радостью жизни. Управлять ими все-таки стоит, но не до нуля уж точно гасить их. В чем опасность эмоций при принятии решения? Очень важно убедиться в том, что твое решение не принято на эмоциях. Ну, Например, классический случай какой-то конфликт кто-то уходит, хлопая дверью. Я порой так, вот, особенно в дохристианской своей жизни, порой делал это. И когда я это сделал, однажды очень огорчившись, там, уже будучи верующим человеком, то потом я об этом горько пожалел. Я увидел, что я сделал это на эмоциях. Мой эмоциональный поступок перекрыл мой негатив, который я получил, ответным негативом. Это получилось зло на зло это то, против чего выстает Новый Завет, говоря, что не отвечай злом на зло. И если из тебя выходит что-то злое, не лучше ли это, как говорится, укротить и подождать, пока из тебя не пойдет доброе, и тогда уже открыть всякие запоры и запреты. Классический пример подобных вещей — это отношения между мужчиной и женщиной. Влюбленность ⁇ это тяга друг к другу, это совсем не то же самое, что истинная любовь. Истинная любовь ⁇ это во многом не только эмоция, но скорее решение. Это смесь области воли, принятия осознанного, взвешенного решения и эмоций. Истинная любовь ⁇ это не только эмоции. по крайней мере, библейская любовь. Библейская любовь ⁇ это принятое решение. Взвешенная, обдуманная, серьезная в том плане, что я не передумаю завтра. А вот та влюбленность, на которой многие заключают браки, которые, к сожалению, потом и разваливаются, это совсем другая эмоция, это та самая страсть, гормоны, если хотите, биология, химия, как ее иногда называют. Она может быть очень-очень сильной, но это не значит, что она истинная, что она от Бога. Мы так устроены, у нас есть этот механизм. Могу привести такой пример с атомной энергией. Атомная энергия — это очень мощная штука. Она, она может быть и полезной, и разрушительной. Атомная бомба и атомная электростанция. Вот тяга людей друг к другу противоположных полов — это атомная энергия. Она очень может быть разрушительной и очень созидательной. При принятии решения эмоции не должны быть решающими, но абсолютная безэмоциональность, наверное, тоже не совсем правильная контроль над эмоциями не значит их погашение их отрицание да? вот абсолютно бесстрастный человек Например, робот. да, вот И в литературе, и в кинематографе эта тема широко освещалась. Вот в будущем да, появятся роботы. Что такое роботы? Это воплощение, воплощение бездушия. Да, один ум, один рассудок, компьютер в голове, да, а сердца нет. Абсолютное отсутствие эмоций — это плохо, это бездушие. Это уже бездушие. Это делает человека черством. Это дел... А это... сдержанность? Это контроль. Это контроль, да. И бездушие оно делает человека не человеком. А вот сдержанность эмоций, это как раз и делает человека человеком, превращая его в существо, задуманное самим Творцом. Спасибо большое за интересную дискуссию. До свидания. До свидания.